Ну, хотя бы так. Всем привет! С вами снова я, Никита Карамов, а это значит, что вы смотрите «Едем нах!». Deutschland, не успел я и глазом моргнуть, как с момента моего пребывания в Германии прошел аж целый год. И, конечно же, не обошлось без упреков самого себя за то, что за это время вышло всего 4 эпизода, и это включая пилотный. На самом деле, я растягиваю время создания роликов, чтобы они получались очень качественными. На самом деле, я ужасно ленивый и тяжело на подъем. Ну что ж, не будем тянуть и поскорее начнем этот выпуск, а вернее, целых три, потому что наше пребывание в Берлине составляло три дня, а значит и выпусков будет три. Не волнуйтесь, выйдут они один за другим. Начнем! Проснуться нам пришлось в 6 часов утра. В комбинации с таким днем, как понедельник, это уже сильно ударило по моему организму. Я кое-как встал, поел, собрал сумку и тут же уехал с своими гостевыми родителями на вокзал, где уже собирались остальные участники программы. Очень скоро приехала электричка и мы направились в большой город навстречу приключениям. Ехали мы с самым быстрым видом поезда, Intercity Express, или ICE. Дорога из Бараншвейга в Берлин занимает всего 1 час 20 минут, по сравнению с 3 часами на автобусе. А на самых быстрых участках пути скорость достигает 300 км в час. Таким образом, поездка не была изнурительной и даже помогла мне проснуться. В Берлине первым делом мы поехали на метро к отелю. Нам очень повезло с его расположением. Он был недалеко от мемориальной церкви Кайзера Вильяма, рядом с Курфюрстендамом, практически напротив зоопарка и торгового дома запада. Если быть совсем уж точным, нас поселили в простую трехзвездочную гостиницу City Hotel Ansbach расположенный по адресу ansbach 4. Пускай в отеле были узкие коридоры и крохотные телевизоры, условия оказались вполне комфортными, а план проживания включал даже завтрак. По данным сайта hrs.com и booking.com, одна ночь в таком отеле будет стоить около 70 евро. Табличка на входе гласила «Добро пожаловать» на трех языках – немецком, английском и русском. Отель уже подсказывал нам, что мы далеко не единственные русские в этом большом городе. Не, серьезно, даже хосты с нашем отеле были из России Нас не стали долго ждать Все, что я успел сделать, это закинуть свою сумку в номер Нас тут же повели на одну из экскурсий по Берлину Мы прогулялись по Курфюрстендаму Кстати, вот он, КДВ, самый большой торговый дом Берлина Мы дошли до Вельткугельбрунен Фонтана, который станет нашим универсальным местом встречи на следующие три дня Рядом с фонтаном находится мемориальная церковь Кайзера Вильяма Вернее, их две. Это новое строение и старое строение. Старое выглядит как самое, что ни на есть настоящая церковь. Правда, она была разрушена во времена Великой Отечественной войны, и восстановительные работы ведутся до сих пор. Внутри открыт один небольшой зал, где можно посмотреть на разные иконы и прочитать историю создания и разрушения церкви. А вот новое здание создает ряд вопросов. Объясню. Новое строение представляет собой шестиугольное бетонное здание с тысячей мелких окошек. Мне уже не терпится зайти внутрь. О, яблоки продают. И опять на трех знакомых нам языках. Короче, русские в Берлине точно не потеряются. Кстати, заметьте, ни человек, ни камера, никто не следит за тем, сколько яблок ты возьмешь и сколько денег ты за них заплатишь. В общем, немцы это очень совестные люди. Так, ладно, пройдем в зал. Господи Иисусе, какая красота! Нет, серьезно, вы только посмотрите на это. Окошки светятся синим цветом, и сама церковь погружена в такой полумрак. Большую часть помещения занимают скамейки, а в центре висит огромная статуя Иисуса Христа и стоят свечки. Это самая крутая антиканоничная церковь, которую я когда-либо видел. Пришел кайфовый момент. Нас отпустили погулять по Берлину, чтобы мы сами нашли, чего нам покушать. По привычке ноги занесли меня в ближайший KFC и тут же вынесли оттуда. Не, ребята, такие цены нам не по карману. Вот в Макдоналсе другое дело. Что? Бигмак за 4 евро? Не, придется обойтись гамбургером за 1 евро. Даже во времена евро по 50 рублей это было много. А сейчас... Я даже боюсь представить, как это питаться в Германии. Кстати, вот вам спойлер. Если вы соберетесь ехать в Германию, то лучший способ поесть это имбис буда или закусочные Будки. Еда не хуже фастфуда, даже местами вкуснее и разнообразнее. А вот цены отнюдь не кусаются. Хм, год назад я посчитал эту листовку странной и прикольной. Сейчас такими, наверное, весь Берлин обклеен. А вот и мой самый любимый магазин. Лего. за облачными ценами. Но я все равно не собирался ничего не покупать. Че, маленький что ли, в Лего играть? А вот и I love Berlin, один из самых разнообразных сувенирных магазинов города. Один автомобиль с кучей мишек чего стоит. Тут можно найти кучу всего. Тут и блокнотики в виде паспорта ГДР. И куча магнитиков, в которые в Берлине больше нигде не сыщешь. Один магнитик, кстати, я себе и приобрел. Вернувшись на точку сбора, мы дождались автобуса, кстати, двухэтажного, и поехали к чекпоинт Чарли, самому известному КПП между ГДР и ФРГ. Здесь можно найти одно из последних кремлевских знамен, магазин фуражек и ушанок, известную табличку «Вы выезжаете из американского сектора на четырех языках», где к трем известным добавился еще и французский, и фотографию неизвестного американского солдата. Мы зашли в музей Чекпоинта, который по совместительству является также одним из музеев Берлинской стены. Но все, что я вам могу показать оттуда, это билет в него. Фотографировать там запрещено. Настолько запрещено, что у меня на входе изъяли фотоаппарат. Вернее, не изъяли, а попросили его оставить в гардеробе. Но я не был бы русским, если бы я не сделал пару-тройку фоток на мобильный телефон, включая знак «Не фотографировать». Тут у меня и старые машины, и премьеры быта, и надписи на тех же трех языках. Жалко, не удалось сфоткать футболки за 50 евро, которые у нас по 300 рублей распечатать можно». Затем мы прошлись вдоль Берлинской стены, где теперь под открытым небом открыт один из музеев этой стены. Прямо на стене висят всякие надписи с информациями и фотографии. После этого мы зашли в очередной музей чего-то связанного с разделенной Германией. Ну, честно, я не помню его название и на карте найти его толком не смог. В этом музее нам показали еще больше фотографий и артефактов событий того времени. Времени, когда Германия и Берлин были поделены на две части. Ближе к вечеру нас повели в Hard Rock Cafe, где нам дали огромный бургер, который можно составить самому. Задумка проста. Вам приносят огромный готовый чизбургер, а на тарелке рядом с ним нарезанные овощи. Каждый кладет свой гамбургер то, что он больше всего любит. В магазине мерча Hard Rock Cafe я купил одну из самых дешевых футболок, которая, кстати, сейчас на мне. И пожалел то, что я сэкономил на мерчендайзе такого легендарного кафе. Зато я не поленился перейти дорогу и одним из первых среди моих друзей пощупать эти новые, тогда еще новые, iPhone 6 и 6 Plus. После наших похождений мы вернулись в отель усталыми и довольными. Впереди у нас было еще два дня, а у вас впереди будет еще два выпуска про Берлин. Пятый выпуск выйдет через неделю, а шестой выпуск выйдет через две недели. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые выпуски Едем на и других моих проектов. С вами был я, Никита Карамов. Пока!